Банде Гуру Падо Дандам Бхактабин Досаманитам Шри Чайтанна Прабум Бандени Тан Саходитам Си Ванчакалпотору вишке пасиндх бхачо. Атидананг паву не бхайшнови бью. Намо нама. Моканкароти бача лангпангун лангхет гирим. Яткепатаманг Сновати паде Деви Саттватаи Намо Нама Нараяне Намаскитто Нарочайва Нараттамам Девинсара Свадингве Самтато Бхакти прамадакше жаго дарен дейям сада пари бабагном авистуду падам сива вирен жанутам сараньям Биспуриджита, Гемепикова, Душа, Адерши. Пуруна, Рагара, Сасагара, Сару Муртихи. Када, Кихам и Шьяддий дагада, дар сивасади, гаура Азануламбитоху жоу канокаа бодато сангиртаной квиторо камалаа ятакшо вишам Кришна Кришна Арея, Арея, Рамура, Арея, Арея, Намами, Ганьги, Табапа, Хаванрупен саданаранам Ганга таранграмания жатакалапам Гаури нирантара вишви тобам бхагам Нараяно Баги-са-жуш-са-бада-не, лакшмир-жасвача-бакшаши, Кришна, Кришна, हरे राम हरे राम, राम राम हरे नाहं बिभे मिति अती भयान कश्यो जेवार कनेत्र भक्ति रवसो ग्रदां साथ антас сажахатожу шанк каранад нирхад аби тодигва дри виннагатра трасто сми ахам кипанавасало душагру сангсар чакракаданад грасатам пани там н Антас Раджаха Катаджу, Шанку Каранад, Нирхад Авита Дигивад, Ривхинна Накаград, Траста Осми Амкипанавасалоду Шанксар Джакра Катанад, Грасатам, Паннитам, Гауриа Гошипоти, Сисила Вактиши Дханту Сарасати Гошами Джакрапахупад, Парамамса Годи Гошти чела Бхакти Сиданта Сарасвати сказал, что наша цель решать какие-то материальные проблемы, которые мы встречаем, это не должно быть нашей единственной целью. Проблемы разные так или иначе приходят, но заниматься только их решением и думать о своей безопасности, это не, не наша цель в жизни. С другой стороны, мы должны думать, что оставив это тело, куда мы отправимся, где мы будем, что делать, оставляя этот материальный мир, мы должны подумать об этом, что будет дальше, чего мы достигнем. И вот мы Должны подумать об этом, поскольку те, кто чистые и преданные, они всегда все принимают позитивно. И вот те, кто парамхамса, чистые и преданные, они всегда думают, что все благоприятно. Если кто-то даже нападает на них, обман, обманывает их, оскорбляет их, но они всегда думают Natomiast позитивным образом. И, И вот видеть все, думать положительным, позитивным образом, это называется Но Материалисты они заняты. Тем, чтобы видеть все в негативном ключе. Они видят все настолько плохо, что для хорошего ничего не остается. И поэтому они не получают позитивного результата от своего баджана. И, И каков же позитивный результат баджана? Это значит развивать према, безусловное служение бхагавану. Но материалисты, они заняты какой-то коммерцией. Может, они носят одежду ачарьи или занимают его пуст, но, по сути, если внимательнее посмотреть, это обычные торговцы хотят получить выгоду от всего, и вот Шила Прохлад Махараджи говорит и то есть у таких торговцев в виде э, э, много вне зависимости от их положения, если присмотреться, то можно заметить, что у них стиль такой, коммерческий стиль мышления преобладает над всем всем. Они под именем Бхагавана пытаются накапливать какие-то материальные вещи и прочее. А в Сарше Ни не заинтересованные. кто-то может возразить, Но если внимательно посмотреть, то все равно можно это заметить. Зачем Баруса с какими-то деревьями, если можно посмотреть на плоды этих деревьев, то сразу видно, вот как пословица, говорится, что по плодам можно определить дерево. То есть название дерева и как определяется его плодами. И вот многие заняты такой торговлей под видом Бхаджина. Но наши Гурвага, Шила прахубат, Шила бахтю, такого они никогда не говорили так, чтобы мы занимались какой-то коммерцией или торговлей с Нарисим Хадевом. Многие поклоняются ему, чтобы Нри Симхадев решил их какие-то мелочные материальные проблемы. Но не, не для этого мы должны поклоняться Нарисимхе. Это не наша цель. И вот мы поклоняемся Нарисимхи Деву one... все. Нет, многие, можно видеть, носят кавачу Нарисимха кавачу. такая мода такая нынче. Почему? А почему? Поскольку они э, думают, что Наисим Хадев их слуга и будет э, ох, охранять их, защищать от э, всяких проблем. Некоторые люди молятся на Рисимху, что вот я предложил 20 килограмм парамана, и вот ты должен защищать меня теперь, но чистые преданные Гаути, они никогда так не делают и не думают. С другой стороны, те, кто преданные Парамахамсе. Они не стремятся ни какой популярности. вещи. Они никогда не приглашают вещи в это вещи вы no Под именем so, проповеди далеко не всегда проповедь происходит. Часто нечто обратное. That, И вот Нарисим он может избавить нас от всех проблем, которые возникают на пути we, нашего обожжена. Но многие хотят жить такой спокойной, беззаботной жизнью, но это не наша цель. Сила Прабхупад сказал, что стремиться к славе, к почестям, к деньгам ⁇ это не цель нашей жизни. И вот Сила Прабхупад говорит, что это не наша цель собирать большое количество денег, поскольку в этом случае мы можем развить ложное эго. В этом материальном мире нельзя найти никого, кроме чистого Гуру в которые это вы ложного эго у всех, то или иное ложное эго. Then, и, then, и вот в тот день я говорил, что вы... И вот можно заметить, что некоторые говорят лекции, но сами находятся в очень плачевном состоянии. Буквально сидят на бочке с порохом. И вот Челапахупад говорил, что сбор денег это не цель нашей жизни. We can fall down very easy. Very easy. Way, И вот самый простой путь обретения, достижения Бхагавана — это сатсанга, нет других Every путей. Like Кто-то может читать шастра, но этого мало. Только сатсанга может дать нам. Это единственный путь. Но проблема в том, что такое сатсанга, что такое не сатсанга. кто это может понять. Многие заблуждаются насчет сатсанги. Они могут понять, где подлинная сатсанга, где путана Акасова, Бакасова и прочие демоны. Под видом святых иногда появляются. И вот такие люди в замешательстве не могут определить, где демоны, а где святые. Вот в Кришналиле тоже много демонов, хотя они участники Кришна-лила, но негативную роль играют. И вот самый простой путь достичь Бхагавана — это сатсанга. И самый простой путь достичь Адда — это тоже сатсанга. Нет более простого пути. Нет, как попасть в ад, это тоже сатсанга. Если кто-то критикует Гуру Байшнау или э, как-то вредит им, мешает их э, харикатхи проповеди, то достаточно, чтобы быстро попасть в ад. И вот, самый простой путь достижения Бхагавана – это сатсанга, и самый простой путь достижения Ада тоже сатсанга, если совершать такую а, а, а, сатсангу в негативном виде, то есть наоборот мешать с, с подлинным святым. И вот до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы бесполезны, что вы очень малое бесполезнейшее создание во всей вселенной, то подлинного тинадапива у вас не возникнет. И вот, вот кто-то может сказать, что Кеша Гусей не имеет тринадапию, поскольку говорит он иногда строго, но что такое тринадапия? И вот тринадапия не значит просто листить всем подряд, нет. И вот Шрила Прабхупат говорит, что те, кто собирает деньги под днем Харибаджина и использует для своих коростных целей, и вот я прошу милости у Бхагавана, чтобы не видеть их лиц до конца своей жизни. Это мое, также моя просьба. Я не хочу видеть таких людей. И таким образом. Тринадапи значит. Никто вот не читает вот эту поэму. Шилопахупат написал поэму Вишнаваке, но далеко не все ее изучают и поэтому идут в неправильном направлении. Поэтому Прабхупад сказал, если весь мир выступает против нас, все же я не прекращу говорить об абсолютной истине находясь на абсолютном уровне и находясь под зонтиком лотосных стоп моего группа даже на... я не отклонюсь от этого пути даже на малейшее расстояние и вот это влияние Майи, то, что люди не идут к Го Кишудо с Они идут к каким-то обманщикам. Это естественно таково влияние Майи, посмотрите, кто идет, чтобы встретиться с чистыми преданными, кто испытывает такое чувство. И вот... Cannot И вот в чем проблема? Мы не будем Мы в или в И вот Шила Пахупад говорит, мы в каком направлении идем, в позитивном или в негативном? И вот Шила из Бхаклисидданты Сарасвати говорит, люди настолько глупые, они даже не думают в каком направлении они движутся, в позитивном или в негативном. Они наслаждаются своим положением, но что это? Это влияние Майя. Майя хочет обмануть нас. Мая не позволяет нам достигнуть нашей подлинной цели, с которой мы можем видеть что и что. По крайней мере того <coughs> нейтрального уровня, на котором мы будем видеть что и что, что есть позитивное, что негативное. И вот Моя не позволяет нам достичь даже этого нейтрального уровня, откуда мы можем убедить, что и что. И в этом наше плачевное состояние. И вот некоторые, даже многие думают, что Тиндапи это просто лесть. Но нет, это не лесть и не лицемерие. «Тринандапи» — это здесь «каминь» не значит «женщина», а «стремление к наслаждениям». И вот те, кто стремятся к наслаждениям, они не могут войти на путь, не могут встать на путь гаудиматха Что говорить о том, чтобы узнать, что такое Гаудематха? Они не смогут понять, But что Gaudima такое Гаудематха. И вот, если внимательно посмотреть, то можно заметить, что далеко не все, кто находится внешне в Гауди матхе имеют какое-то представление о подлинном Гауди матхе И вот Канака Каммини, Пратишта, те чистые ващдавы, а они никогда не стремятся к Лапхе Пуджи Пратиште, и они пытаются... Де делать все, чтобы гуру Ишнава и Бхагаван был доволен ими. И вот обычные люди думают, что если кто-то листит и лицемерит, это Тринадапия. Они сами обманщики, поэтому обманываются такими листящими людьми. Те, кто заинтересованы, в том, чтобы узнать об абсолютной истине. Мы... Если мы искренне, никогда не будет обманут. Если человек искренний, он получит то, к чему стремится. И вот точно в тот вот чья всегда сейдар? говорит. за вот Рагуна Гасай много чего сказал, но кто думает об этом? <плот> кто по-настоящему <плот> разумен тот кто у кого а, с, с, тот кто искренне ничего не скрывает <плот> а Харибаджин, он не таков чтобы понять что такое харибаджан многих займет жизнь за жизнью, но если вы достаточно удачливы, то в этой жизни уже сможете понять, что такое. Харибаджан, как Макунда Маха, сказал ему, что получит милость через 10 миллионов рождений. Тот был несказанно рад. А почему? Поскольку он вери, верил Махаправу и был очень рад, что получит милость через 10 миллионов рождений. Но Махапрабху видел его радости и искренности. Он сказал, что эти 10 миллионов рождений уже прошли, и ты получишь милость прямо сейчас. И вот надо, Баба не значит скрывать абсолютную истину и пытаться как-то насладить публику, как-то развлечь публику под именем Харибаджана и Харикиртана. Нет. И вот это наставление Пахлад Махараджа, то, что он... Мы не должны пытаться стать торговцами или какими-то бизнесменами, нет. Мы должны понять свое собственное положение, в каком положении мы находимся сейчас, иначе мы не сможем понять, куда нам двигаться. Вначале мы должны понять наше подлинное положение, где мы находимся. Вот вначале мы должны обнаружить, осознать свое положение, подлинное отношение внешнего также. Тринадапи значит Тот, кто полностью утвердился в учении ш -ш Тринадапи Баби, сочетания тот, кто не заинтересован э -э -э во внешнем почете только для удовлетворения Бхагавана Чисты Гуру Вишнева и Харикатха И для обусловления душ. Харикатха is called Bhakti. If at all, they are up to their strength. Otherwise, even not, not Bhakti. So Kriya, Kriya, в общем, смысл в том, что если кто-то совершает саддана-крию, нет такого, оно такой то, то, то есть еще баджа не начал, а какую-то садану This совершает, right. то, so, такой человек мало того, что не может быть ачарей, но ну, его садана такая началь, are, начальная. Нужно, поэтому нужно определить, кто, и самое главное, мы на каком положении находимся, чтобы уже было ясно и видно, куда нам следует двигаться. Иначе мы не сможем совершить никакого значимого прогресса. И вот Пахлат Махарадж говорит, мы не должны заниматься никакой то торговлей с Бхагаваном, поскольку сам Бхагаван самодостаточен, ему ничего не нужно. Бхагавану не нужны деньги, никакие подношения от вас Бхагаван самодостаточен. Вы можете давать ради своего собственного блага. Зачем вы поклоняетесь, зачем мы поклоняемся Гуру Вишнам? для нашего собственного блага? Они не ожидают от нас никакого поклонения. Мы должны поклоняться им ради нашего вечного блага. Они не, они не придают этому значение. Но это, прежде всего, нужно нам. Бхагаван, он, ему тоже не нужно пуджа или еще что-то, но все же он принимает. Поскольку Откуда он может обрести благо, если Гуру И поэтому Пахлад Махарадж говорит, Нарисим Хадева о Бхагаван, я не боюсь вашего внешнего внешней такой формы энерсимхи, когда вы разорвали живот моего отца и обрызганы кровью. Но Пахлад раз говорит, я не боюсь этой ужасной, Хотя все полубоги не боятся. Даже Лаксмидеви она боится. Но Прахват Махарадж говорит, я не боюсь. <coughs> я боюсь. Это и материальная самсара. Это материальная самсара. В, материальная самсара, в которой чувствуют себя так удобно обычные материалисты. И вот Пахлад Махарадж говорит, я боюсь. Э этого материального мира. И вот Наглад Махарадж поэтому он говорит такие слова. Я боюсь этого материального мира. Я не хочу жить здесь. Я хочу уйти с этого мира. Я хочу достичь того э, духовного мира, что делать мне здесь. И вот Пахлад Махарадж говорит, что Найват ману прахура ям, ниж ⁇ ла, вапурно. Найват ману прахура ям, ниж ⁇ ла, вапурно. Манам джала, Найвадман упрахурайон, ничего не обсуждает. Найвадман упрахурайон, ничего Манам джанада, видушок ура, глините. Джачаджанада, и вот Пархлад Махаша говорит о Прабу, я знаю, то, что тебе не нужно мое поклонение, но я делаю это для своего собственного блага. И вы настолько милостивы, что... У вас нет никакого, вас никакого дела для всех душ в этом мире, но все же из-за своей милости вы являетесь в форме Божества или форме вот какой-то аватара для того, чтобы дарить нас своей милостью. И вот не жила покона. И вот те, кто чистые саду, они знают о том, чем вы занимаетесь, чем наслаждаетесь, они знают, каковы... По Последствия всех наслаждений саду могут видеть настоящее прошлое и будущее, в соответствии этим совершают свое служение. И вот Пахлад Махарадж говорит, «Бхагаван, ты самодостаточен». И преданные Бхагавана, Гуру Ващинава, они тоже самодостаточны. И им не нужно никакое поклонение от кого-то. Но мы знаем, что наше наш поклонение, объект — это Гуру Ващинава и Бхагаван. И поэтому мы поклоняемся им, чтобы обрести наше подлинное благо. Пахлат Махараси говорит те, кто под свои с незапамятных времен они не могут избавиться от влияния Майя и кто спасет их от Майя вы примете приборство такого человека, который сам в мае находится в Иллюзии, как он может спасти вас я могу привести тысячи свидетельств. То, что они говорят, делают, как думают, это говорит о том, что они находятся в Мае и как они могут спасти вас. Для начала они сами должны спастись, потом пытаться спасти других. Гупад Падма говорил, что это? <у> <у> вот а, такую пословицу, что тонущий человек хватается за соломинку и в Махабхарате Тирнам тарета То есть вас спасти могут только те, кто уже спаслись из этого материального мира В Мах Махабхарате говорится об этом Много людей говорят, кто-то спорит <соспорит> вот с этой шлокой. вот с этой и вот эти пять вещей запрещены в каль-югу. И что это? Ашвамидха, ягия, жертвоприношение коня. А, Коров жертвоприношение Кенатур. тоже Сенатур. в каль-югу Ашамед. запрещено. В каль-югу саньяса запрещено. и э, А еще запрещено проводить шрадху, предлагая мясо своим предкам. То есть такие плоти нельзя предлагать предкам. Вы не можете его чтобы получить одну Это Вот это Минсвабхи. что карма саньяса. Who can dismantle? Who can dismantle this ignorant cover? Cover of ignorant. Who? Get, give inspiration so that they can enter into more deep into ignorant. So that we can make fool of them. Because if they know Shastra, they understand hey, what he was doing wrong. They can chase us. So it's better to keep them in unconsciousness. Take. It's more practical. State, ну, некоторые об этом не говорят, об этом, so, вот об этой шлоке, и поэтому народ не знает и делает uh, то, что в Калигу не одобряется и запрещено. So, sannyas, we... И вот это, в общем, вот здесь не принимать саньяса, значит, и как... относится к карма саньяса. Вот карма саньяса. Саньяса в Калигу запрещена, но про бхакти саньясу ничего не говорится. Если бы бхакти саньяса была запрещена, почему в бхагаватам описывается вот три Вот это карма саньяса и экданди саньяса запрещены, но триданди саньяса нет. Что значит? Мы смиренно думаем, что мы подшлить душа, как мы можем спастись. И тогда мы принимаем прибежища Бхагавана. И мы наказываем свой ум, тело и речь, поскольку умом, телом и речью Обычно эти живые существа совершают какие-то парадхи, оскорбления и вот, ум, и вот таким образом мы наказываем ум, тело и речь, чтобы быть непрерывно занятыми в харибаджане. И вот это вот с ассаньяс мантры Махараса, которую произнес из Бхагаватам. Есть такой удаличневости, чтобы развить бесконечную любовь к Бхагавану. Пурваттани, Махабир or Bik Bik Mahajan, Mahanyev, Mahanyev, or under their guidance, Tirandi Vikshuk in Bhagavatam speaking, I am going to take resolution, Sanyas, Brata, Baal, to cross over this material very easily, by the help of by, the, by taking center of the lotus feet of Mukunda, и вот мы должны и вот саньяса значит да принятие обета решимости такого решения служить Кришне, а не Май. И вот это очень тонкий даршан. Я не знаю в какой жизни мы кто-то может осознать это в какой жизни мы можем достичь того, чтобы понять, что и что. И вот те сахаджи, садакунды, глупые бабаджи, они говорят, что Гаудима отдают саньясу, а саньяса не позволено в хали югу И вот они одну шлоку из Махабарата запомнили. Но смотрите, если саньяса запрещена была бы, то Боготам, Богованчик Кришна говорит удавьи, Триданди саньяси. И тогда почему? Рамуджачарья, Мадхачарья, Вишна с вами. Нимбахачарья. Кто, кто нет? Каждый. Да, Мадрея Пу Пури и Шау -пури. все принимали саньяса. Но кто-то из них внешне принимал однодандовую саньясу, но нет. В то время дандовая саньяса была ну, популярна. Но наша Гувага сказала, что они не сомнены, они видели три Данды в этой одной Данде. И у нас нет права жить на Радакунде. А, ну, в смысле? В смысле, вот эти вот бестолковые бабушки, не, не то место. Радахмуд — это не то место, где можно говорить такую ерунду. Они думают, что они получили милость трупы Госвами, но где? где доказательства, как можно говорить такую ерунду? с Госвами что сказал? Взяли ли они, взяли они что-то позитивное из учения Рагуна Тудаса you know, Понимают ли они хоть одну шлоку из Убадишам и вот упадешь амрита первого шлока. И вот это первое да, шлока, она а, имеет в виду саньяса. Бейгам, бейгам, you know, вот эту шлоку. И Его вот, трупа, в самом начале он предостерегает перед тем, как принимать, достигнуть уровня саньясы, то, то уровень, на которого можно хотя бы заявить, что вы саньяси не, не имеете права принимать этот программ Сейчас так обесценили этот Парамахам -пара Савеш, дают всем подряд. И вот эта же одна группа там хотела меня поймать в ловушку, одурачить. А И они не думали, что после принятия Бабы Завеша я могу действовать как Ачарья. И вот они не могли даже представить. Хотели... Возмущались, возмущали, что Бабути Махарасаньяса не дали. И вот так или иначе ну, политика так или иначе везде присутствует. Гурдов может спасти нас, Шири может спасти нас, они не ожидают никакой взятки от нас, Гурвы не могут ожидать никакой взятки от нас. Они не видят, кто что делает и в соответствии с этим мы можем обрести милость. И вот и вот, и, вот, и, вот, и вот. и вот, с вами хотел сказать, перед тем как достичь того уровня, мы должны достичь хотя бы уровня саньяса. И наша гурвага специально принимает саньяса, чтобы выразить свое смирение. Они все парамахамса, из-за смирения они принимают такой более низкий уровень саньяса, что они находятся в варнашом Дарме. Но какие-то саньяси, я знаю, они пишут. Вот несколько дней назад один саньяси дал мне книжку. Он ее составил, и я взял эту книгу и смотрю. Понял его настроение. Он не находится в преимуществе с гуру Парампарой отклонился and, and и писал с вами editor, он как бы редактор этот но кто составил это все не мог написать so, ну, как я понял, сам себя с вами с вами назвал, это как неприлично. Еще ученик может и с вами назвать, а гуру сам себя с вами не называют, необычно. Картинки там тоже бестолковые что значит следовать Гурдову? Гурдов – это не кто состоящий из in, плоти in, и крови. Know, we should try to do something for this. To restore and protect the honor of our Guru Bharga and Gaurima. You are not being very, very clever, you are. You are very clever. You are coming to give me seva, not to take seva from me. Better you don't come to me. So this way they are coming not to get my association. Because they know I am fallen, so it is not their fault, they are coming to me. Give them their association, but they don't know I am getting the association of Guru. Mahdi. I am not going. I am not interested to get association with anybody in this society. Even devi I don't like to get. I am interested to get the association of Prabhupada, Bhakti Bakthi Mucchapura Guru. Mahdi. Those who are in line with Prabhupada, Gori Gorimba, Avrasa, no interest. Whatever big philosophy they are, I am less interested. So you see. Вообще смысл в том, что нужно видеть именно суть вещей, а не какие-то внешние проявления. И Пахлат Махараджи говорит, и вот и подобно тому, что кто-то смотрит в зеркало, чтобы увидеть э, свое лицо. Но Пахлад раз говорит, когда вы берете зеркало, чтобы увидеть свое лицо, и что вы там видите, то, что seeing, отражается seeing, в зеркале, то вы видите. И глупо увидеть что-то новое в зеркале, если ваше лицо то же самое. И в «Виданта сутри» говорится. И когда вы подходите к зеркалу, что вы видите Нет, не то же. же самое. Но и Данта говорит, что не вот так, так. ваша левая, левая рука становится левый. правой, От, в смысле, отражается в обратном этом. <решит> В общем, отражается, либо становится правым, и наоборот, и также таково состояние нашей души. Мы иногда читаем или поем киртаны. Вот один киртан написан из Шанта Махараджи, он принял семя. Вот там такие слова. Now, thinking, your identity, your position, То, что вы думаете о себе, это everything неправильно. Вы смотрите на себя в зеркало майя, но это не наше подлинное «я». И Пахлад Махарадж говорит, подобно тому, как вы смотритесь на себя в зеркало, также, поскольку вы с самого детства мы узнали то, что ну, you know, yeah, то, что посеешь, you know, то и пожнешь, если you know, сеять пшеницу, you know, то овес не вырастет. So kind of и то, что мы сеем, то и пожинаем. So Пахлад Махрас говорит об Рабу. Только и только это ваша беспричинная милость, что вы приняли okay. что-то что от них, them, чтобы помочь им избавиться от влияния мая и достичь этого уровня вайкунте. И все. Например, я выражаю почтение Насимхадду да или Гуруваргиши или Пахупаде, Бхакхина Такура. Думаете ли вы, что они получат какое-то благо от этого? Я поклоняюсь Гуру Паттми каждую часть секунды ради своего собственного блага, не ради его блага, а ради своего блага. И вот Гуру Вачнава, Гуру они... Мы, мы поклоняемся ради Своего собственного блага, и вот Хиранья Кашипу не мог понять, что пахлад Махарадж он Гуру. Я не, я не говорю о Хиранья Кашипу, поскольку Прохлат говорит, большинство из нас мы Хиранья У нас есть Хиранья Кашипу внутри В нашего сердца, мы стремимся к Лапхе Пуджи Братишче. И вот большинство из нас уже есть такое Хирани Кашипу в, в наших сердцах. Шила Пабхупад говорит об этом, что Хирани Кашипу уже и в нас. И чтобы убить Хирани Кашипу, мы должны пригласить Несимхадева. Вначале мы должны пригласить Пахлад Махараджа. Если мы пригласим Прохлад Махараджа, Андрей Симхадеп автоматически придет. Гуру Падпадма приводил пример. О Син, будь осторожен, не совершая никаких ошибок. Если вы любите т -т теленка, то есть, если у вас есть теленок, то теленок, эта корова сама придет к этому теленку. Гуру Махарадж приводил такой пример. Почему вы так много энергии пытаетесь э, при, применять, чтобы корову загнать в Гавшалу? Можно взять ее теленка, и корова сама пойдет за ним. И вот так если вы любите Гуру всем сердцем, если у нет никакой корысти, то даже если весь мир будет против вас, то вы все равно обретете милость Бхагавана. Понимаете? И таким образом, сегодня день, когда мы можем поклоняться Нарисимхадеву. Нет, мы должны поклоняться Пахлат Махараджу сначала. Поскольку, если мы поклоняемся Пахлат Махараджу, тогда мы сможем обрести милость Нарисимхадеву. Если вы любите ребенка, чьего... Как у кого ребенка какой-то мать, и эта мать, она будет э, очень благосклонна к вам. И таким образом, мы видим Сила Прабхупад говорит, мы можем поклоняться Нарисим Хадеву, мы можем молиться Нарисим Хадеву, чтобы наши бесчисленные э, различные проблемы, препятствия, возникающие на пути нашего баджана, и по милости Нарисим мы, мы не говорим на мы не молимся Нарисим Хадеву, чтобы он не посылал какие-то проблемы. Нет, мы молимся, чтобы он послал нам различные испытания, но также дал нам силу, возможность, способность преодолеть все эти испытания. Если мы молимся Бхагавану, чтобы он никаких сложностей нам не посылал, то нельзя сказать, что это бхакти. У нас нет права говорить так Бхагавану, поскольку в соответствии с плодами нашей кармы эти все результаты этой нашей ка плодов кармы, они все приходят к нам. И вот в Киртане Шила Бхакти Такура есть такие слова. Шила такого говорит, что в соответствии с плодами моей кармы я могу оказаться в любом из этих 14 миров, в любом рождении, но я молюсь, чтобы бхакти оно осталось внутри моего сердца. И вот мы не молимся Бхагавану на чтобы он не, не слал нам никаких проблем. Проблемы, сложности они автоматически приходят в соответствии с нашими прежними деяниями. И вот мы можем молиться на рисимхадеву, Гуру Падпадма научил меня, что мы должны молиться Нарисимхадеву, и Шире Пабхупаде. И вот он говорил мне так, и тогда все сложности они будут преодолены, а какие-то проблемы, препятствия они возникают, чтобы проверить нас сколько у нас терпения, сколько okay, okay. смирения и всего остального и наш, наше общество если посмотреть они хотят занять Нарисим Хадева для служения себе они думают, что Нарисим Хадев их слуга и дают какое-то служение Нарисим Хадеву чтобы он защищал нас и вот это нехорошо. И поэтому мы занимаем Нарисимхадеву в служении себе. Бали Махараш никогда не занимал Ваману Дева в своем служении. дева сам специально. Он захотел быть стражником у его ворот, но Бали Махараш никогда не просил его об этом. И вот Бали Махарадж позитивно принял это, и что он сказал, «Хорошо, у меня есть такая привилегия, я могу получать даршан ваших лотосных стоп каждый день». Но Вамандеф, он сказал, что будет его стражником, и Бали Махарадж принял это позитивно, он думал, что что зато у меня будет возможность получать даршан ваших лотосных столб каждый день. И вот Шила Пархупат основал здесь храм Лакшми Рисимхи в Йогапитхе, поскольку Шила Пархупат видел каждый день, что Нарисим приходит, чтобы, получ... чтобы принять просад Гуранги с Нарисимхапаля. И хотя Гуранга Индресимха они не отличны, но все же. И в этом случае Шила он основал храм Лакшвы Нрисимхи. Это, это также Самадхи Мандира Бхагаватима, нашей вселенской матери, это мать Шилы и там вот он также основал Лакшминдрисимха, не, не, не, не угранный симху, симха в жизни. Как бы домохозяев не, не одобряется, поскольку какие-то ошибки возникают. И вот Лакшминдрисимха более практичен, и вся система образования в нашем обществе. Я хочу рассказать об учении Прохлада и вот вся эта система образования. В общем, во всяком Кембридже, Оксфорде и прочих системах образования, они учат материальному. Можно получить какую-то ученую степень или еще что-то, но это все материальное. Это все кто, приносит какую-то материальную славу но наше образование, на нашей ведическое системе. Точнее, в, в общем, в обычной системе образования родители пытаются дать какое-то образование детям, чтобы оно помогло им в их материальной жизни. И вот если посмотреть, все примерно одинаково во всем мире. By the help of which, only you can gather some garbage. Это бактминь жато майяр бахи баха жато майяр бахи баха тума не бадха анитт самшаре маха жанмия Your education can give you some promotion. Promotion, you know? Big position. To make you an ash. Но материальное образование, оно чревато тем, что Шила Бхагаван так сравнивает его с ослом, который рад, когда на него грузят много багажа. И вот это материальное знание, но подобно такому багажу, этому грузу на нашей спине. И вот когда father я ушел из дома, мать меня очень опечалилась, я like написал им письмо, я, что вы так недовольны? Вот у меня друг э, детства руку уехал в Америку, его родители очень счастливы, хотя вы с него никогда не увидят больше. Мои многие друзья тоже в Америку поезжали, но их родители никто не плакал, наоборот радовались. А поскольку они были уверены, что этот, их, их, их дети в Америке будут лучше жить, чем в Индии. А, а вы так беспокойтесь, что я там за 100 километров от вас во Вриндаву на Одипу уехал. Что так беспокойтесь, успокойтесь, И вот это такое состояние отца, отца и матери. И когда отец и мать обнаружат даже Гуру, гу, так называемый Гуру, что вы нашли какой-то правильный путь и двигались по нему, a... будет пытаться вас... вам как-то по помешать, чтобы вы находились под их контролем, в их как юрисдикции. И вот поэтому путь к абсолютной истине очень сложен. И вот, это естественно, mm -hmm. то, что Хирани Кашипу, как он мог надеяться, что можно ожидать от Хирани Кашипу. И вот Хирани Кашипу, естественно, в соответствии со своими прежними самскарами отправил своего сына в такую гурукулу, где он мог а, научиться только материальному знанию. Махарадж не был столь глуп, а, чтобы всему этому все это воспринимать всерьез, и, и вот ну, внешне как бы не мог а, противоречить, чтобы не ругаться с отцом. И всю, всю эту, эту негативную ситуацию воспринял как позитивную и пошел учиться в эту группу его учителя Шандая Марга. Он думал обычно слушал то, что они говорят, но не принимал это близко к сердцу. Прохлад Махрат уже обвел божественные знания дивигиана от народы, и зачем ему нужно было учиться от каких-то каких глупцов. Они говорили об экономике, политике и различной социологии и прочем. Как Хирани не, не имел никакого представления о духовной жизни, и, вот он. и поэтому своего сына отправил учиться в материальную школу, но не знал, что Пахлад Махарадж не столь глуп, чтобы все это принимать близко к сердцу. И Пахлад Махарадж думал о учении народа Махараджа, or every time Gurudev is not sitting in front of disciples, I mean the uh, students. When Gurudev gone for marketing this there, in that day, Poldatma used to preach Harigatha. Very nice. All the Asura boys, all the boys of Asura, all Asura boys, nah, they coming to teach Gurukul. When Gurudev and Arsandam were going away in market here there, then и вот в этой школе эти учителя они не всегда там были, и когда не уходили куда-то по делам, Прохлад Махирадж рассказывал своим одноклассникам о том, что услышал от Нарадамуни. И вот он начал говорить об абсолютной истине перед своими одноклассниками, потом перед Хираника Шипо. И когда Хирани Кашепу услышал, то никто не мог принять это. Они разгневались, захотели убить Прахлад Махараджа. И вот Маха, когда Хирани Кашепу спросил, скажи, что хорошее, ты узнал в своей школе, и Махарадж подумал, он задал все-таки воп вопрос, что хорошего узнал. Он не, сказ... не сказал, что точнее еще более абстрактно сказал то, что хорошего ты узнал от своего гуру. И Пахлад Махарадж думает, что его гуру это нарадага, нарадамуния, а не какие-то учителя в школе. Поэтому сказал то, что думает, но Хирани в свою очередь, чтобы не задавать каких-то конкретных вопросов, задал такой общий вопрос, что же хорошего узнала узнал от своего гуру. И вот э, в соответствии с этим Прохлад Махараш начал отвечать. Вот он произнес вот эту шлоку о... Хирани очень любил своего сына. Он очень сильно любил его, обнимал, целовал, садил на колени, отдыхал аромат его волос, даже посмотреть на львов и тигров, они очень заботятся о своих э, детях. Можно видеть, львята прыгается на голову отцу львы играют с ним, кусаются, с хвостом играют, но отец, он все и не возмущается. Мухарь здесь в виден, он был и видел, как эти гетто играют с родителями. И вот, и Храни Кашипут уже не гневался на своего сына, но до того момента, пока Бахват Махарадж не начал говорить об абсолютной истине, как только он начал, тот сразу возмутился, что ты несешь. Бахват Махарадж произнес вот эту шлоку. И так или иначе, Хиранья Касипу не мог опровергнуть силу. И Пахлад Махарадж сказал, что, что ты думаешь? То есть он в общем, Пахлад Махарадж сказал, о луч из демонов, лучи из асуров, он не обратился к нему, как к отец вот, Асура Варджадехином. И Пахлад Махараси сказал, я думаю, это очень о луче из демонов, о царь Асуров. Я думаю, лучше всего, если оставить эту семейную жизнь, полную беспокойств и избавиться от избавиться от всех этих материальных привязанностей. Что лучше уйти в лес и медитировать на лотосные стопы Бхагавана, Вишну? Прохлад Махарадж говорит, что yes, если кто-то, кто, yes, start, start sun, кто родился bad. под is плохим a... положением oh, звезд, идет you know, my... к астрологу проверить my свой гороскоп. И вот астролог может посмотреть, что там со звездами прописать, какой-то камень, что-то там, Юпитер, еще есть что-то там, в можно большую сумму камней продать вам. Гурупат Патма говорил, что люди не верят в Бхагавана, поэтому ходят ко всяким астрологам, камни носят. И вот, И вот он, Гурупат говорил, что Кришна, он главный из всего, поэтому если Кришна доволен нами, то все другое гармонизируется автоматически. Вот однажды Ханаману сказали, что у него все плохо с Сатурном. И вот гу, гу, под Падмах сказал, что ну, всякие, если признанные так, слишком привязаны к астрологам и прочим ношению всяких талисманов, это говорит о том, что у них нет должной веры. Бхагавана. И вот смотрите, Хиани очень любил своего сына, но в тот момент, когда он начал говорить об Абсолютной Истине, он разневался на него. И также со мной, когда я начинаю говорить об Абсолютной Истине, постоянно какие-то недовольны находятся. Что же делать, куда идти? И Пахлат Махарадж говорит, когда такое положение звезд у кого-то плохое, человек чувствует себя как-то нехорошо, и поэтому лучше ну, в таком плохом состоянии находясь, и лучше оставить всю эту материальную жизнь и уйти в лес, размышляя о лотосных стопах о Верховного Господа, Вишну, и не Кашипович, он позвал поздравил его, что вы делаете, что вы несете, почему, зачем вы учили его в Вишну Бхакти? Они сказали, вот царь, мы не делали такого, как я, кто же его научил в вашей школе? Они боялись его, мог взять саблю и от, от, отрубить им голову, поэтому они Три от страха, сказали о царь, мы поверь нам, мы кренемся. Мы не учили ничего подобного его. Откуда же он это узнал? И Шанда Мака сказали, мы четко. Вот царе. Он сам говорит, так это, такова его природа. От рождения мы не учили Ему, его такому. Смотрите, сколько тут учеников у нас, но кроме него никто практически не, не, не обучился. И вот сказал, что идите прочь, если еще вас услышу точно казни. И вот Пахад Махарадж забрали у гу Гурукулу, гу гу гу чтобы учить как следует. Иншанда Марка спросил меня, Пахлад Махарадж, а ты откуда ты узнал о Вишна Бхакти? Мы никогда не учили тебя этому, и Пахлад Махарадж начал отвечать с полным уважением. И когда Хиранья спросил, что вот эти гуру научили тебя Бхакти, тот сказал, что у них нет никакого представления Вишну Бхакти, как они могут научить меня. Вишну Бхакти это цель и суть нашей жизни. И таким образом Пахлат Махарадж. Он ответил Хирани Кашипу и в итоге опять попозже его опять привели к Хирани Шипу, чтобы проверить, что же... Что же он выучил в школе? И вот Херни Кайшипу сказал о муссин чего, ж ты узнал, что, что же хорошего ты узнал. И Пахлад Махарадж произнес эту шлоку криета бхагаватия дья tan ман ne vadhidha nine fours of bhakti, Савар-ан-киртанам, Вишну-сваранам, Павл-севарам, Арчанам, Вадьянам, Барьянам, Гарсан, Шакраматмани-веданам, Ити-пунк-сар-пита, Счет-бхакти-навалак-chана. криета бхагаватия И вот Хирани услышав эту шлоку, он был разгневан, как это возможно, опять он говорит о бхакти. Он хотел наказать его. Смотрите, этот материальный мир полон. корысти. Если гуру не доволен учеником, ну, в смысле, какие-то корыстные интересы его не исполняются, или еще что-то он выгоняет такого ученика. И в других случаях также но можно проверить чистый гуру Если его выгнать откуда-то, то он не будет злиться, или мстить, или... Еще что-то делать. Но у Гурувичного они уверены. И все. То есть они знают, что по закону кармы но это все вер... вернётся к ним. Если кто-то переносит им какой-то вред, мешает или еще что-то делать, эти все последствия всего этого они придут тем и вот Пахлат Махарадж смотрите Иногда может видеть, что отец выгоняет сына или сын отца или брат-брат или еще что-то. Какие как, как, когда какие-то материальные эти сложности возникают, и Хиронека Шипу, он выгнал. Ну, ну, выгнал, как сказать, так. Ну, выгнал, можно сказать, своего сына, поскольку тот был за Кришна Бахти, а тот против. его. вот, мало того, что выгнал, еще и своим слугам сказал, чтобы они выкинули его подальше. И в Южной Индии есть сандаловые леса. И Ханика Шиба говорит, наша... Наша семья асуров, она подобна прекрасному благоухающему сандаловому лесу. А как этот кактус туда вообще появился? Вы, вы выкиньте его подальше. и вот эти асуры взяли свои трезубцы, хотели убить <плат> прохлад Махараджа и вот ну, началось ну, по попытки уби его убить, прохлад Махараджа Ну, в общем, пытались убить его, но ничего не получалось. Они думали, что Пахлат Махараш состоит из плоти крови, но не так все просто. Он был в тонком теле. Пахлад Махарас сидел и э, э, э, думал о лотосных стопах вечно. И вот Смаран Бхакти, насколько оно важно, я буду говорить об этом в следующий раз. Смаран Бхакти, памятование Шарван и с Мараном, это все связано, как я потом расскажу. И вот Хираника Шепу хотел убить этого этого прохлада, поскольку я считал, что он как кактусу в нашей семье, сам столь возвышенная семья Асуров, а тут непонятных кто. И вот, но любое количество всяких наказаний было бесполезно, поскольку прохлад Махарадш он не, не, не был создан из плоти и крови. И в итоге Хироня Кашепу разнервничался. Раз, раз как весь мир, все 14 миров под моим контролем, все боятся меня. Тут какой-то маленький мальчик, как он может без всякого беспокойства находиться здесь. И, и, и вот он сказал... Меня боятся все 14 миров. Откуда ты обрел такую силу, что совершенно меня не боишься? Откуда? И Пахлад Махараш сказал. Та сила, которая приходит, тот источник, откуда ты обрел свою силу? От оттуда же я обрел свою. Хватит. То есть это по милости Верховного Господа. Это вся сила пришла к нам, и Хероника yeah, был разгневан. И вот like иногда and they're, можно наблюдать, they're they're, что под видом they're ложного they're смир... смирения какие-то совершенно другие качества проявляются. И вот Хироня Кашипу не мог понять, что Пахлат Махарадж, он не может быть убит. И вот он нервничался, что мы тут пытаемся его убить, он не убивается. Я повелитель всех 14 миров, а он даже не боится меня. И вот он спросил, откуда у тебя такая сила. Тот ответил, что оттуда же, откуда и твоя. И еще больше разгневался, пытались все всячески убить, скинуть с горы. И Пахлад думала думал о лотосных стопах Вишну и поймал его в океане. Это Джива Нарисимха. Потом Пахлад по пытались отравить каким-то напитком. Это вместе Пана Нарисимха. И... Потом его заточили за... зато... зато... зато... зато... в какую-то пещеру <соцентричные> и... И... и пещеру закрыли каким-то кам... камнем, думали он задохнется там, но бесполезно было и когда все попытки его убить были ну, в общем, не, смог, не смогли ничего сделать, и тут несколько часов подумал, что же делать, и начал советоваться со своими министрами. И те сказали, пытались утешить его, что ты беспокоишься, маленький мальчик, что-нибудь сделать может, может что-то там ляп, ляп, ляп, ляпнуть не то, зачем беспокоиться, пускай живет. И в итоге, когда мы получаем советы Нававида вы должны помнить, что наш хотел слушать снова и снова. Вот это описание Договой Бахлад Махарадзе снова и снова. Он говорит о том, что мы не должны стремиться слушать что-то о В а вначале всего мы должны укрепиться на... создать прочный фундамент, я могу множество других свидетельств привести. И вот Пархлад спросил, где же твой Бхагаван, который защищает тебя? Тот сказал, везде, везде как, везде, везде сущи, что ли? Да, везде сущи в этой колонии, И если он, да, если сын есть. И тогда Хирани Кашипу, он со всей силы ударил с ярости. Эту э, колонну, mm -hmm. и она разлетелась, здесь кристальная была колонна и оттуда Хиани Кашипу и... увидел, кто это, некто, Пау, э, сначала да, какой-то туман возник. Потом посмотрел то ли лев, то ли не совсем лев, лев на человек какой-то наполовину. Кто это, это и то ли человек, то ли лев, полу человек полулев, кто это? Хроника Шипу начал думать снова и снова, кто это. Никогда не видел раньше ничего подобного. Вот, а вот, размышлял и после этого В Агватам 7 песне Описывается, что Бхагаван он хотел Доказать, что мой преданный никогда не говорит лжи Бхагаван И Бхагавана находится везде, в каждой пылинке в нас. Но не все могут это чувствовать. И вот, Пахлат Махараш сказал в седьму песне, Бхагаватам говорятся такие слова. Чтобы доказать, что Пахлат не говорит лжи, что я присутствую в этой колонии также. Он явился. И после этого Хираника Шипу взял саблю и начал сражаться с этим непонятным созданием. И вот Хираника Шипу совершал аскезу раньше. И такой аскезу, что Выпросил благословение Брама Раббанам путем, чтобы никто в этом творении не мог убить его не в прошлом. Только... Ну, в общем, кучу условий выпросил, чтобы никто его не убил. И в... Просил бессмертия, но Брама сказал, я сам смертен. Как, как я могу дать, дать тебе бессмертие? просить что-то еще? Тот сказал, ничего не надо, но ну, тогда я пошел. И вот он опять начал совершать аскезу, опять Брама пришел. Что тебе надо? Я сказал, не, не могу тебе бессмертия дать. Может еще что-то захочешь? Ну хорошо. И вот Хираник еще подумал, Брама старый. Можно его дурачить okay, и сказал, хорошо, дай мне пообещай, что никто в твоем созданных тобой не сможет убить меня. То, что я не буду убить, убить никаким оружием. Хорошо. Ни днем, ни ночью. Хорошо ни дома там, ни на улице. И вот он так пытался дурачить Браму этими своими просьбами. Но он не знал, что Бхагаван Верховный Господь. И после этого что случилось? Бхагаван он исполнил Багуан все эти условия. Багуан, он убил его ни днем, ни ночью, а в сумерке. Он не был сотворенным Брамой. Никаким оружием он его не убил, а своими когтями. То есть, эти условия исполнены были. И, и, в... В... и вот Хирани Кашипу пытался его убить, и он прыгнул к Нарисимхе, но внешне было... выглядело, как какое-то насекомое, прыгает, летит в огонь. Хирани Кашипу видел, что Борисимхи. не заметил, что ничего не видно, поскольку сияние исходит от Нарисимха И вот началась борьба. И после этого, что случилось? Бхагаван он взял этого хераника шипу, положил к себе на колени, поскольку условие было, чтобы никто не мог убить его ни на земле, ни на небесах, ни в воде, ни в воздухе. И поэтому он был не на земле, не в, в небе, не в, в воде, а на коленях. В трансцендентных коленях на симхадева Бхагавана. И вот смотрите, Бхагавана настолько умен. Если вы посмотрите на эту природу, если вы слепы, вы не можете видеть. А так, если посмотрите, то видите различные птицы разного цвета и прочие удивительные создания фрукты, цветы. И, И вот Бхагаван настолько искусно все создал. Здесь... Все сделано идеальным, гармоничным образом. Я созерцаю всю эту природу. Я думаю, как, насколько все красиво, изыскано, совершенно. И Он создал нас, как я могу гордиться? Кто мы? Если мы подумаем о своем собственном положении, состоянии, относительно всего мира, его творения и вот некоторые люди не поняв своей природы пытаются вести других и вот если закон Ньютона что на каждое действие есть Противоположное направление. То есть каждое действие имеет с, про, противодействие. И поэтому, если кто-то кого-то убивает, это и, и, и, их дело. И тот человек получит результат этого автоматически. Да и зачем убивать кого-то, а, вообще, если люди смертные, сегодня или завтра сами помрут. И вот Хироника Шипу Он лежал на коленях на Дева. И вот, исполнив все условия и обещания, данные Брамой, он разорвал его живот, кровь хлынула подобно фонтану. И, и Хироника Шипу был убит. И вот сегодня мы все должны быть очень Внимательно, в хернякашипу находится внутри нас, и вот мы должны убить этого хернякашипу. Что еще делать? Я хотел обсудить еще вот эти вещи, но времени мало. И почему Пахлат Махарас хотел получить одобрение от Исимхадева о том, что его отец получит благо. антас рajaхато жу санку карнат нирhad avida dik bhadrivinna nakhada traktosmi aham kipanavas salo du shogro samsaracakra samsaracakra и вот наша молитва Лотос на стопах Нарисимхадан Прабхупады и Гуру Девы, чтобы все проблемы мы могли пересечь, все препятствия могли успешно преодолеть и совершать наше служение Гуру Девы и Бхагавану. Мы должны идти вперед, несмотря ни на что.